Так, это видео я сниму как обзор обзор нашего жилья, где мы остановились и куда мы собственно говоря, ехали, это горнолыжный курорт, он сейчас пустует, людей не так но все в основном зимой приезжают, сейчас тоже есть люди, но в основном это люди, которые приезжают с Украины пособирать ягоды, мало кто приезжает на отдых, ну русские я вижу приезжают и рыбку половить, им тут недалеко. Это мангальная, которая находится напротив дома. Мы уже ее сумели воспользоваться. Пару дней было бурной. Поэтому и не снимали видео никакого. Отдых прежде всего. Тут мы проживаем, тут мы остановились. Почивает наш автомобиль. Сейчас вам покажу предыдущий через главный вход. Это дверь ведет в где-то не будет показывать там ничего интересного нету попадаем сразу же в прихожую Эта дверь открытая сразу в душ но сейчас я закрою ее это ребят называется сушилка сушилка э, для чего сушилка потому что когда как на лыжных углах люди сушат свою после, ну не обязательно было показывать, но еще шкаф, уже все разместились, уже все занято. Сразу же покажу вам душ, в душе находится, вот такой душ, в душе находится у нас стиральная машина. В прошлый раз мы были стиральной машины, у нас не было, поэтому это было у нас приоритет. Такой душ. Сразу вы попадаете в сауну, откроет дверь. Сауна настоящая финская. Еще ей не смогли воспользоваться, но думаю, все еще впереди. Снимем еще видео по этому поводу. Я думаю, обязательно. Там у вот, око... вот окошечко. И вот сидишь себе в сауне и смотришь на природу. Сразу там обрывы идет? природа вот нет. ну идем дальше сейчас вам покажу главную комнату такая вот главная комната лестница же сразу же ведет вас на второй этаж там проживают наши ребята и друзья такой вот камин есть плазма телевизор тут проживаем мы ничего такого интересного но это наша кровать все в дереве выдержано в таком именно роднолыжном стиле роднолыжного курота шкаф опять же окно Вторая лестница, еще один этаж есть, тоже можно размещаться. Есть даже кроватка маленькая для детей, там находится и для взрослых. Еще один шкаф. Мы сегодня пораньше приехали с рыбалки и готовим. Друзей наших нет. Холодильник Siemens. Посудомойка Электролюкс. Чайничек. Личи. Эгэ. Микроволновая печь. Все хвалят. То есть не все хвалят, а наши девушки хвалят. из жены лету. Очень быстро греет. классная духовка. Вот водичка, кстати, можно пить с крана. Со скважины. Очень вкусная вода. Туалет не буду показывать. Ничего интересного, думаю, не пропустите. Сразу же на случай того, что чтобы разжечь камин, есть все необходимое, дрова. Ну и следующий выход идет на террасу Кресло-качалка, такая раритетная, тот кто с утра просыпается первое занимает, пьет кофе и курит, смотрит на природу кресле качалки Дальше туда обрыв, чуть-чуть покажу. Такая вот природа. Красивое место. Белые ночи сейчас мы попали. 12 часов так же светло, как сейчас. Сейчас 17-16. Сегодня походка ветреная. Ну, очень холодно. Хотя вечер уже такой прохладный. Раз покажу вам, сдалека, вот такой вот домик, приезжайте, отдыхайте, ловите рыбу, рыбы очень много, я еще сниму видео по поводу рыбалки, мы уже успели побывать, масса просто было эмоций, щука упиралась как могла, но мы ее взяли, когда не безболезненно, я сломал спиннинг, другие воблера ушли, но мы еще возьмем реванш, так что оставайтесь с нами, дальше будет интереснее.